Добрый день, приветствую всех. Сегодня у нас экспертно-аналитический клуб на тему Беларуси в изгнании и как защитить права человека. А наши сегодняшние спикеры это Анаис Морен, PhD, спецзакладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси. Анаис, э, добрый день. Добрый день. Это Екатерина Дайкало, PhD, юрист-международник, эксперт Белорусского хельсинского комитета. Екатерина, добрый день. Добрый день. Это Олег Агеев, юрист, заместитель председателя Белорусской ассоциации журналистов. Олег, добрый день. Здравствуйте. И Ольга Смолянко, юрист, директор правозащитной организации «Лоу Тренд». Ольга, добрый день. Да, всем добрый день. Рад вас всех видеть. Формат, как и всегда, у нас с экспертно-натолитическим клубом. Мы ориентируемся, что где-то час спикеры отвечают на поставленные вопросы, и где-то час после этого у нас происходит дискуссия с участием всех участников клуба. В последнее время это немножко не так, и, возможно, дискуссия будет слегка дольше, но вообще, в общем, настраивайтесь где-то на два часа. А я передаю слово сумодератору Вадиму Мажейку. а перед тем, как я это сделал, хочу напомнить, что ваши вопросы вы можете писать в чат, вы также можете поднимать руки, и мы с удовольствием вас также послушаем голосом, если вы хотите сказать нам что-то голосом. И вот сейчас я передаю слово Вадиму Мажейку. Вадим, пожалуйста. Да, спасибо, Антон. Еще раз всем добрый день. Я когда-то некоторые спикеры пугающие начали смотреть в камеру, когда ты сказал, что будет два часа немножко даже больше, я постараюсь, чтобы было два часа немножко меньше, наоборот, чтобы мы успели все обсудить и уложиться. Вот. Но да, но я согласен, что по практике бывает часто чуть иначе, и все под конец активнее разговариваются. Uh, Нет, мрада, я, я, я имел в виду, что uh, больше та часть, которая, в которой спикеры отвечают на заявленные вопросы, просто uh, она uh, больше, да. чем час. А все uh, вместе uh, будет uh, меньше, uh, чем немножко меньше, чем два часа. Да. Так и постараемся сделать. Ну, все в наших руках. Uh, спасибо всем, кто uh, к нам сегодня присоединился, и всем, всем кто будет смотреть нас позже на Ютубе, за исключением всех фрагментов, которые будут uh, обозначены спикерами как uh, находящиеся под правилом счетом хаоса и которые не попадут в YouTube-трансляцию. Uh, и сегодня у нас уже, по сути, второй экспертно-аналитический клуб, который прямо сфокусирован на белоруса за рубежом. И если весной мы тогда говорили о белорусских релакантах uh, больше с точки зрения того, uh, как белорусские релаканты сами являются акторами, как они адвокатируют какие-то изменения в других странах, как они сами борются за какие-то права и возможности для себя, то сегодня мы сфокусируемся немножко на другом аспекте. Мы белорусы все-таки, по моему субъективному ощущению, мы часто такие стесняшечки и приходим к ситуации, так что вот, значит, мы тут такие бедные несчастные пришли, и вообще мы как бы всем сами должны справиться, и в конце концов мы тут молодцы, мы все можем, и ничем помощь нам не нужна. И даже люди сами очень часто в тяжелой ситуации И, в общем, не задумываются, что что-то происходящее сейчас с белорусами – это вопрос прав человека, вопрос обязательства у некоторых стран, права человека соблюдать. И вообще надо подходить к ситуации немножко с другим фокусом в том числе. Поэтому сегодня мы поговорим именно о фокусе правозащитном. И, безусловно, таким импульсом для нашей сегодняшней дискуссии Выступил доклад, который уже из подготовила и который как раз касается белорусов, которые сейчас находятся за границей Беларуси, вынуждены там находятся и сталкиваются часто с, или уже столкнулись, часто и продолжают сталкиваться с различными нарушениями прав человека и часто связано с тем, к каким профессиональным группам они относятся. Поэтому наш сегодняшний первый вопрос для обсуждения. Действительно, попытаемся обсудить, какие группы белорусов в наибольшей степени сталкиваются с нарушениями прав человека, которые, в общем, вынуждают этих людей Беларусь покидать. Поэтому тогда я бы просил, наверное, Анаис начать и, собственно, представить во многом результатах своего доклада вот с таким фокусом. Uh, и также впоследствии передам слово всем остальным спикерам. Я думаю, тоже каждый тут у разных профессиональных группах сможет добавить. Поэтому наиз Flowers yours. Спасибо, you, Вадим. Uh, здравствуйте всем. Uh, буду говорить по-русски. по Попросы по организаторов, так что uh, прошу прощения. Um, вот я являюсь uh, спецзакладчиком по ситуации с правами человека uh, в Беларуси уже четыре года, и каждый год я должна представить uh, совету по правам человека один доклад, такой годовой отчет ситуации, и один так называемый тематический доклад к Генеральной Ассамблее ООН. И вот месяц назад я как раз презентовала этот доклад в Нью-Йорке, правда онлайн. И тут я выбрала именно тему, уже уже год назад выбрала тему белорусов в изгнании». Из-за того, что вот понимали, что после 2020 года, после события 2020 года и репрессии, и тут я имею в виду не только репрессии против участников мирных собраний, но еще и множество членов гражданского общества, очень-очень много, сотни тысяч людей были вынуждены покидать страну и без возможности безопасно возвращаться домой. В докладе я рассказываю вот о, о практике, о политике, о законодательстве тоже, которая вынуждала многих белорусов покинуть свою страну. Это включает обыски в домах и офисах, произвольные задержания, которые продолжаются уголовное преследование по политическим мотивам, грубые нарушения прав на э, надлежащую правовую процедуру и справедливое судебное разбирательство. К сожалению, очень э, много кто был задержан э, в 2020 году. Э, есть, по нашим данным, как минимум 5000 людей обратились э, к судью в Беларуси, э, потому что э, говорили, что их, они испытывали пытки. Э, и тут есть ну, конвенции, международные конвенции против педок, там они хорошо определены, и, к сожалению, прокуратура Беларуси ни раз не считала уместно открыть какое-то дело, разбирательство по этим, по этим вопросам, значит, очень много кто убежал. По просто чтобы тоже искать пути к судебной разбирательству по этим вопросам. То есть в докладе мы не определяем, именно какие группы белорусов сталкивались вот с этими нарушениями. По нашим оценкам, это было не только, опять же, участники протестов, но и множество людей, включая медиков, журналистов, юристов, адвокатов и, конечно, члены правозащитных организаций. Они, по-моему, вот в первой очереди испытывали вот эти запугивания, эти угрозы применения силы или даже вот в отношении не только их, но еще и их семей. И с точки зрения он это тоже очень показателен, что правительство ведет такую специальную политику, чтобы запугивать людей и их заставить покидать страну. Я уверена, что Ольга Смолянка расскажет про ситуацию вот с этими организациями, но я бы хотела обратить внимание на то, что нашим оценкам ситуация, как она вот продолжается, да, то есть нарушение прав человека продолжается до, до сегодняшнего дня, мы можем об этом да, позже говорить, она вела к фактической зачистке гражданского общества, и поэтому вот, вот титул сегодняшней встречи не «Беларусы в изгнании», а «Беларусь в изгнании», получается, что вот Часть страны э, находится уже за границей, что, конечно, вызывает тоже дополнительные проблемы, но об этом тоже дальше, позже будем говорить. И Поэтому я очень ну, благодарю пресс-клубы за возможность э, организовать вот, это, вот эту встречу, потому что, к сожалению, даже э, находясь за границу, те люди, которые таким образом для, большинства, для многих из них избежали э, произвольного задержания или э, даже сейчас э, уголовное преследование, их э, права человека все равно в, в опасности, и это в, в большом э, счете связано с ситуацией с, с войной э, э, в Украине, и с санкциями, и с целью э, рядов про, проблем, которые вот накопились на, на, на, на голову вот этих, э, этих людей. Да, Анаис, большое спасибо. Uh, действительно, мы видим, когда ситуация со всех сторон оказалась непростая. Кто-то оказался вынужденным uh, стать uh, дважды вынужденным покинувшим страну, uh, а кто-то просто да, столкнулся с uh, теми или иными формами дискриминации по цвету паспорта, что, в общем, наверное, в моем понимании не сильно лучше дискриминации по цвету, чего-нибудь еще. Uh, но, в общем, и такое тоже бывает. Uh, давайте тогда пока, я думаю, да, мы к этому тоже перейдем. Uh, Попозже, А сейчас давайте, наверное, прошу Екатерину декала продолжить э, и поговорить о тех э, группах белорусов, может быть, с каким-то фокусом, которые, на ваш взгляд, э, сталкиваются специфически с нарушением их прав человека, вынуждающим покинуть Беларусь, именно из-за э, их там, не знаю, профессиональной деятельности или еще каких-то признаков. Да, коллеги, ну, по этому вопросу я думаю, что я вряд ли скажу, что это ну, более подробно, чем Анаис, и я думаю, что вот Ольга продолжит потом. Но основная основную вещь, которую можно заметить сейчас относительно групп, что... Очень четкий удар идет по реально проф, профессиональным секторам. То есть э, мы видим, что целые профессии подвергаются преследованию, и вот это специфическая черта именно нынешней волны иммиграции. то есть это журналисты независимые, это э, экспертный пул независимый, практически весь выехал, да, это преподаватели тоже, академишн, да, которые соответствующие э, значит, позиции, и не только профессиональные но и социальные группы, студенты, да, адвокаты, то есть вот э, здесь э, это такая особая черта этой волны иммиграции и этой вообще всей ситуации после 2020 года, что э, целые, ну я уже не говорю про э, такие там сектора, как IT, да, бизнес, э, целые профессиональные э, группы, подвергаются э, гонениям именно то есть твоя, твоя принадлежность уже чем дальше раскручиваются э, эти все э, репрессии, тем уже даже не столько твои какие-то твои активные действия играют роль да, в какой-то период, а твоя просто принадлежность к этой э, профессии. То есть, сам факт того, что ты журналист независимого издания, неизбежно и находишься, допустим, в Беларуси, да, неизбежно sooner or later приведет к тому, что к тебе просто придут. Ну, я уж не говорю про сотрудников э, и людей, связанных с, с гражданским сектором, да, с, с, с неправительственными организациями. Это вообще одна из там, первых строчек профессии групп риска. Вот, то есть, сам факт принадлежности даже к этой профессии… А не то, что ты там что-то конкретно где-то делал, уже сегодня ведет к тому, что ты вынуждена уезжать. Вот это важный момент, который я бы ответила. Да, Екатерина, спасибо. Действительно, да. очень колоритно, потому что многие, многие можно принимали решение уезжать, не уезжать, исходя из личного опыта. И действительно, да, мы видим, что со временем это трансформируется, и решение уже во многом связано не с тем, что тот то делал лично, и репрессии часто мы видим, да, просто по признаку принадлежности к чему-то. Ну, например, как недавно на днях были очевидные репрессии против просто всех тех, кто когда-то как-то принадлежал группу «За свободу», в общем, независимо от того, что лично они сделали. Все было массово. Ну что, по списку должен был передать слово Олегу. но настолько раз вспоминали Ольгу, что я просто не могу не передать слово Ольге, потому что все, все мы ждем выступления. Я Боюсь, если я передам слово Олегу, Олег скажет, что вот надо спросить Ольгу. Да, расписал ты меня, конечно. Спасибо большое. Вот, и... Хотела начать с негатива, раз ты меня рассмешил, начну, может, с такого относительного позитива, если его можно так сказать. А если я начну говорить, что в Беларуси нарушаются права человека, сейчас никого не удивлю. И это такая единственная, наверное, одна из многих позитивных вещей во всем происходящем. А потому что мы часто говорим о нарушениях права, прав человека с 2000 года, с 2021, люди вынуждены уезжать, и это действительно так, в Беларуси происходит беспрецедентное нарушение прав человека. Но я часто подчеркиваю, и очень важно говорить о том, что то, что происходит сейчас, это не случайно. В Беларуси происходит нарушение права, прав человека давно. И позитивное в том, что раньше многие на это закрывали глаза. Нарушения происходили, но правозащитники часто кричали, происходит нарушение прав человека во многих сферах. Вот, но, к сожалению, э, реакция была не, не такая значительная. Вот, сейчас о правах человека знают больше, о нарушениях прав человека знают больше, о, о, о, проводятся разные дискуссии. Вот, Например, как наше спасибо дискуссионному клубу за это. Это очень важно, что права человека поднимаются, тема прав человека поднимается на всех площадках. Вот, и на этом, наверное, позитив относительно такой заканчивается. Вот, что касается темы, о которой мы сегодня говорим. Uh, мои коллеги уже uh, и она и в своем докладе, в своем выступлении. Екатерина говорила о нарушении прав человека, о нарушении прав человека определенных целевых групп. Uh, я, uh, чтобы не быть голословной, uh, сошлюсь на некоторые результаты. Вот, и, наверное, сошлюсь на результаты самых последних. Мы недавно проводили исследование, среди, uh, начали проводить. Мы его не закончили. У меня на сегодняшний момент есть только неподведенные данные по опросу, но тем не менее. Мы закончили проводить опрос среди такой целевой группы, как активистки, именно подчеркиваю, и правозащитницы, то есть женщины. Вот. Неважно, сталкивались они с репрессией, не сталкивались они с репрессией, просто активистки и правозащитницы. И в этом вопросе приняло участие 83 женщины. И ни одна из участниц опроса не отметила, что в ее отношении не нарушались в Беларуси права. Ни одна. 83 человека заявили, рандом, это рандомная выборка, заявили о том, что права нарушаются. И я вот даже специально отмечу, вы говорили, от, первый вопрос был о том, какие права нарушаются. Из 83 человек, женщин, вот 80 отметили, что в их отношениях нарушается право на свободу выражения мнений. А 73 право на справедливое судебное разбирательство, 75 свобода собраний, 72 свобода ассоциаций и так далее. Вот. Думайте, какие цифры. Если мы говорим о том, что это исследование достаточно, ну то есть э, это не исследование там, просто выборка, да. Вот цифры, цифры большие. Если мы говорим и в принципе они отражают ситуацию, которая есть на в Беларуси из-за чего многие люди были вынуждены уехать, потому что в отношении многих людей нарушались именно такие права: свобода выражения мнения, свобода ассоциации, прав, э, право на справедливый суд. И так далее. Вот. Екатерина говорила о том, что нарушаются группы конкретных, конкрет, права конкретных целевых групп, и это действительно так. Но самая большая проблема еще и в том, что человек не знает, какие меры и какие права будут нарушены в его отношении, даже если он не принадлежит конкретной профессии или конкретной целевой группе. Да, если определенная группа риска. Да, к группам риска, например, относятся правозащитники да, правозащитники, да, к группе риска относятся активисты, активистки, но человек любой профессии может быть привлечен к ответственности, например, за нарушение там, экстремистских статей, за нарушение иного законодательства. В его отношении могут быть приняты, приняты абсолютно несоразмерные меры, непропорциональные, просто потому, что этот человек, живет в Беларуси, находится на территории Республики Беларусь. И это тоже очень важно понимать. Именно из-за этого во многом вынуждены уезжать люди очень разных профессий, очень разных социальных групп, очень разного возраста. И именно та ситуация, когда человек не знает, что последует за его действием, приводит к тому, что вот Беларусь находится в изгнании. А я вернусь э, немного к... Целевой группе, которой я больше всего занимаюсь, она <laughs> здесь уже упоминала, что я наверняка скажу о, о некоммерческих организациях и людей, которые работают в некоммерческих организациях, в некоммерческих организаций. И действительно, это очень большой, когда мы говорим о группах рисках, целевых группах, это действительно очень большая группа риск. Потому что в 2021 году... В Беларуси произошел а, практически, а, я не люблю слово «зачистка», мне не нравится слово «разго», но тем не менее произошло, а, начала происходить массовая ликвидация. Я бы сказала это так. Некоммерческих организаций, помимо массовой ликвидации, в отношении некоммерческих организаций начали предприниматься иные меры давления. Такие как вызовы активистов, активистов и а, так далее. И а, в Беларуси на сегодняшний момент, просто опять-таки я начала с цифр. Скажу еще одну цифру, передам слово Олегу и два, два предложения. Вот, в Беларуси на сегодняшний момент ликвидировано 695 организаций, по-моему, так. И э, ликвидированы либо находится в процессе ликвидации? Э, когда я говорю о количестве организаций, которые принудительно ликвидированы, надо понимать, что за каждой из этих организаций стоят люди. Организации не создаются просто так, за ними стоят люди. И когда э, власти ликвидируют организации либо применяют в отношении организаций другие формы давления, то, соответственно, это распространяется на людей, которые стоят в этих организациях. И эти люди, которые были активны в Беларуси, которые проводили разные мероприятия культурные, экологические, делали Беларусь лучше, тоже были вынуждены уехать. И это действительно страшно просто потому, что в Беларуси э, остается все меньше людей, которые могут привносить в страну что-то новое, что-то инновационное, заниматься каким-то новым направлением. Вот. На этом я пока остановлюсь. но с радостью поговорю о другом. Да, вот, спасибо. Это мы еще поговорим. И вот, прежде чем передать слово Олегу, я не могу не процитировать слова теперь уже предзаключенного, а тогда еще активного правозащитника в свободе Владимира Лапковича, сказанная как раз у нас на дискуссии сперта аналитического клуба. Как он вспоминал, когда очень его 20 -го года выходил на какие-то праздники местного сообщества, своих соседей, когда они осознавали, что он правозащитник, он говорит, что он чувствовал себя как звезда Битлз на Труне в США что все были восхищены тем, что «Вау, ты живой правозащитник с нами, это же просто суперстар, это самый крутой человек на свете». Поэтому действительно при всем этом негативе нельзя вот не вспомнить то, чего начинало, что, конечно, это все очень подняло статус правозащитников и вообще внимание к правам человека, как в самой Беларуси, так и э, в нее. И, в общем, продолжаем это дело. Не могу, опять же, не могу не вспомнить что к свободу э, Владу Лобковичу и коллегу Валерию Костюгову, и всем заключенным. Uh, и слово Олегу, uh, если, если после таких uh, <laughs> заявлений есть что-то на дети. Я должна про такой профессиональный Спасибо. Спасибо, коллегам. Действительно, видно, что ситуация раскрыта достаточно полностью. Наверное, я в качестве примера могу раскрыть только, как это видится внутри медиасектора. И даже на примере медиасектора, в принципе, можно судить о том о размахе репрессии. Действительно, ситуация беспрецедентная, если брать вот за последние два года, даже больше, два с половиной года размер репрессий, то в медиа секторе практически все субъекты, которые существуют, сталкивались с репрессиями от журналистов в личном качестве, журналистов редакции, журналисты-фрилансеры, блогеры. Редакции практически все. Мы в летом этого года проводили мониторинг и просили 44 крупнейших редакции. Из них все были подвергнуты в той или иной форме репрессиям. Некоторым редакциям удалось собрать, что называется, фу хаус и все виды вот, признания экстремистским формированием, блокировки сайтов запрета выхода печатных версий, на некоторые редакции прям все виды репрессий были сложены, некоторые одним-двумя видами ограничились, но это очень суровая статистика, когда все 44 опрошенных были в той или иной форме подвергнуты репрессиям. Если говорить о нарушении прав человека, которые были в ходе этих репрессий, я, наверное, имею дополнить к сказанным коллегами свое видение, о том, что мы перешли ту стадию, когда мы можем говорить только о нарушении прав человека. В качестве примера, мы в течение полутора лет документировали случаи нарушения прав журналистов, и у нас было детально, подробно описано что-то около 150 кейсов. Когда мы начали давать правовую оценку, то из этого количества, из 150, 44 содержали признаки преступлений против человечности. Когда мы уже говорим о том, что наступила следующая стадия, когда от а, нарушения прав гражданских или политических власти перешли уже грань к открытому совершению преступлений, Я понимаю, что и обычное, если можно так выразиться, нарушение прав человека может влечь какую-то уголовную ответственность, но здесь уже мы видим преступление против человечности. Если говорить об особенностях вот этого периода и как это повлияло на выезд, то в медиа секторе зимой этого года в феврале была большая встреча, где руководители крупнейших медиа встречались и, скажем так, пытались сверить часы. Я сейчас точные цифры не назову, но на, по состоянию на февраль, если рассуждать с точки зрения призмы миграции, и релокации, то примерно треть медиа были полностью релоцированы за пределы границ, за пределы Беларуси, они работали за границей, то есть в полном составе от менеджмента до журналистов. Примерно треть работала в смешанном режиме, когда часть журналистов остается в стране, а часть выехала. И это, как правило, касалось менеджмента, который осуществляет управление редакцией из безопасного места за пределами страны. И примерно треть редакции по состоянию на февраль полностью в полном составе находилась в Беларуси. Это, как правило, казалось, касалось региональных СМИ, некоторые республиканские СМИ тоже удавались, удавалось им сохранить э, работососудные коллективы внутри страны, но, повторюсь, это было по состоянию на февраль. Сейчас ситуация значительно ухудшилась, потому что многие из тех редакций, которые заявляли в феврале, что они полностью находятся в Беларуси, они часть своего стафа уже вывезли, некоторые выехали практически в полном составе, и то есть ситуация продолжает ухудшаться. Да, тоже показывает на примере медиасектора о том, как развивается ситуация с репрессиями, нарушением прав человека а, в Беларуси. Я бы еще здесь добавил отличительный признак, если говорить о субъектах, которые подвергаются репрессиям, а, то, как я и говорил, в медиа-секторе помимо журналистов в личном качестве редакции, были также подвергнуты репрессиям и организации гражданского общества в медиа-секторе. Это пресс-клуб, в отношении которого все, практически все руководство было взято под стражу, а, и потом это уголовное дело было прекращено. Это Белорусская ассоциация Наша организация, которая была ликвидирована, и обыски прошли практически у всех сотрудников и дважды в офисе организации. И также э, добавился здесь, в, за, в эту волну э, репрессий, добавились такие субъекты, которые раньше мы либо не фиксировали, потому что их было мало, э, но это бывшие сотрудники средств государственной пропаганды. Все-таки независимый медиасектор и государственная пропаганда в Беларуси представляют, скажем так, два полюса одного и того же явления сектора, но тем не менее… Э, коснулась и достаточно массово, ну, может быть, не в процентном соотношении к общему количеству людей, задействованных в секторе государственной пропаганды, но именно от общего количества журналистов, в принципе, уже заметен процент тех бывших сотрудников ГосСМИ, которые сейчас привлекаются к уголовному преследованию, увольняются, и мы видели еще в 2000 году массовое увольнения и привлечение, скажем так, приехавших сотрудников Russia Today для белцев и радиокомпании, которые, последствия приезда которых до сих пор осуществля... ощущаются в деятельности средств государственной пропаганды. Поэтому вот такое короткое мое дополнение к коллег, что действительно нарушение прав человека носят массовый характер, они затрагивают практически каждого, по крайней мере, в медиа секторе. И, наверное, дополню вот то, о чем говорила Анаис это все усугубляется полным на сегодняшний день отсутствием каких-либо механизмов правовых по защите нарушенных прав. Ни суды, ни прокуратуры, ни какие-либо другие органы, которые по своей структуре, по целям своей деятельности должны защищать права граждан, в случае политически мотивированного преследования, они не являются механизмом эффективной защиты нарушенных прав, и это значительно усугубляет э, ситуацию. Раньше к ним тоже были вопросы, но сейчас, по моей личной оценке, они практически самоустранились от выполнения своих задач, и это видно даже по количеству обращений к медиа-юристам, которые защищают права журналистов, катастрофически упало упала обращаемость даже тех журналистов, которые в Беларуси остались, подвергаются репрессиям, они не обращаются за правовой помощью и объясняют это тем, что а, они не верят в эффективность этой помощи, считают ее бесполезной, и от тех органов, куда по профессиональному законодательству нужно обращаться, защищая нарушенные права, они скорее ощущают угрозу, чем видят в них механизмы по защите нарушенных прав. И вот это тоже такой, такая вот тенденция. И э, если говорить о выехавших, о, тем, о тех, кто временно релацировался, то, наверное, здесь тоже, может быть, мы об этом поговорим, но очень тревожная тенденция лично, э, по моей оценке, на одной из встреч организаций гражданского общества был обнародован мониторинг, э, опрос, и э, я точную цифру не назову, но даже среди сотрудников от волонтеров до менеджмента организации гражданского общества, примерно около 10%, может быть там 12, может быть 13, уже заявляло о том, что они никогда не планируют возвращаться в Беларусь. Это очень грустная тенденция, повторюсь, и это не экономическая миграция, это релокация вследствие риска политически мотивированного преследования и уже примерно каждый десятый заявляет, что у него уже нет в планах возвращаться в Беларусь. Поэтому, мне кажется, вот такие основные аспекты сегодняшнего периода важны для нашей сегодняшней дискуссии. Спасибо. Да, Спасибо, Олег. Екатерина Никола, что ты еще хотела дополнить? Да. да, я хотела еще дополнить такой момент. Дополню то, что сказали коллеги, дополню и пр продолжу свою мысль о специфике этой волны миграции в контексте именно такого ну, секторально-профессионального а, преследования, то есть целой профессии, да, выезжают. Важно понимать, что люди, а, помимо того, что нарушаются гражданские и политические права и все, что а, сказала Ольга, все, что сказала Олег, и массовые, и... и, и серьезные нарушения прав человека в том числе имеют место, безусловно. Важно еще тоже понимать, что вот в связи именно с таким преследованием буквально целых профессий люди выезжают в том числе и для того, чтобы заниматься своей профессией, чтобы быть в состоянии заниматься своей профессией. А быть, заниматься своей профессией это тоже очень важная, вернее, возможность заниматься своей профессией, да, реализовываться. Это тоже очень важная во-первых, право человека, а во-вторых, важный элемент среды, как бы, в которой он находится. То есть человек, он должен иметь возможность делать то, что он хочет делать. И в этом расти, реализовываться, развиваться. И вот все, кто... На самом, на, по, по крайней мере, из личного опыта моего, да, и вот кого я вижу вокруг, это в, и эксперты, и э, сотрудники наших НГО, которые как бы ликвидированы, но они продолжают жить и работать, в общем-то, да, практически, ну, основные, да, все журналисты, те же СМИ, наши независимые, э, видно, что люди. Э, Продолжают заниматься своей профессией, они не, они не отвлекаются на повестку страны, в которой они живут, то есть они не переключаются, не интегрируются в этом смысле. Они хотят заниматься тем, чем они занимались. И так как им не дают это делать больше дома, они теперь занимаются этим здесь. И это тоже, во-первых, с одной стороны и определенная, наверное, исходя из того, сколько это продлится, неизвестно, но это определенная проблема, наверное, как бы и для интеграции. В, в, да, в сообщество. И это тоже определенное. Ну, это не то, что, я не говорю, что это плохо или хорошо, просто это, это вопрос, это специфика. Да. Ну, все хотят заниматься белорусской повесткой, и это, это, это, это правильно, это нормально. Все хотят работать в том, в чем они работали. И это тоже определенная такая, как бы. Uh, не то чтобы проблема, но специфическая черта, которая предъявляет определенные требования и к пребыванию человека в той стране, куда, где он выехал. То есть если релацируется медиа, им нужна возможность работать как медиа. да. Если релацируется там, НГО, им нужна возможность работать как НГО. То есть вот этот аспект нужно учитывать, что это люди, профессионалы, которые целыми профессиональными группами выезжают для того, чтобы дальше работать и заниматься своей профессией. Да, Катерина, спасибо. Я вижу руку Анаис, но перед вообще дополнить, что да, я полностью согласен. И действительно, это часто люди оказываются перед ситуацией выбора, какое их право человека для них критичнее, в частности, право на свободу слова и потому, чтобы заниматься своей профессией, или право, в общем, приезжать, возвращаться в страну своего гражданства, сколько они хотят. Вот я знаю людей, которые выбрали второе и остаются в Белоруссии, молчат. Но для меня было важнее первое, и поэтому я не в Беларуси, но продолжаю заниматься своей профессией. Да, есть пожалуйста. Да, нарушение прав человека в Беларуси охватывает очень широкий спектр прав, на самом деле, всех, и культурные права, и экономические, и социальные, и политические но мне кажется, что, услышав то, что Екатерина и Олег говорили, мне кажется, что все можно спаковать под теме свободы мнения. И потому что тут, если анализировать вот эту политику, эти дискурсы, эти законодательства, которые применяются, чтобы заставить людей выбирать между, в докладе я пишу три опции, да, там самая цензура, сидеть в тюрьме или убежать, а все это, это показывает, что на самом деле идет зачистка против всех инакомысленников. То есть дифиденство не допускается. И если говорить, я не знаю, какие цифры можно назвать, в некоторых профессиях, да, это действительно будет 15-20%, может быть, половина, в других это гораздо меньше. Но если каждый десятый а, белорус а, а, находится за границу из-за репрессий, из-за ситуации в стране, которая возникла из-за репрессий, а, то есть тоже там есть бизнесмены, которые все еще могут ехать туда и обратно, например, из Варшавы, да? те как, айтишники, например. Но, тем не менее, они не в состоянии работать, заниматься своими делами, своей работой, как говорила Екатерина, внутри страны. То есть это значит, что это тоже есть какая -то, в каком-то мере утечка мозгов. И да, это не обязательно интеллигенция, но это вот такие, ну, кровь кровь и, и, и мозги страны, которые находятся не внутри страны, и это, мне кажется, полезно именно властям, потому что они хотят такое гражданское общество, которое не будет никогда думать иначе, чем, чем положено. То есть вот такая, такая специальная... Политики, чтобы заставить людей уехать, это тоже подготовка почвы на будущие выборы, например, когда вот инакомысленники, люди, которые смели критиковать и организовать уже во время пандемии, например, все эти телеграм-чаты, они появились именно в начале 2020 года, когда правительство ну, говорил, что, что, что, что нет ковида беларуси а, а люди сами организовались а потом э, в августе на, на уровне этих э, э, дворов вот все это самоорганизация это это и есть э, сущность гражданского общества и это и есть то на что можно строить э, строить будущее строить нормальные отношения и, и позволить всем осуществить свои, свои человеческие, человеческие права. И поэтому вот очень, очень печально то, что рисуется для будущего Беларуси моими, моими глазами из-за того, что, что эти люди, эти прекрасные люди, ну хорошо, что они есть вот, например, здесь в Польше, но, но очень меня заботит то, что они не в Беларуси, чтобы строить будущее своей страны. Да, одна. Я не могу не согласиться и меня это печалит. Да, еще не, не, не, не меньше, наверное. наверное, даже и больше. Что ж, спасибо тогда. Давайте будем по-моему, переходить ко второму вопросу. Переходить к тому, что можно делать. Какие международно правовые положения можно использовать для защиты русских вынужденных мигрантов? Потому что мы, в общем, перечислили, какие люди и почему оказываются вынуждены уехать из Беларуси. И, и, в общем, с одной стороны, переживая опыт, частично мы говорим про нарушение прав человека в Беларуси, которыми из-за которых они выехали, частично это когда, там, различные типы, может быть, тоже обсудим подробнее. Дискриминации по свету паспорта, какие международные положения можно в такой ситуации использовать? Когда белорус, например, в, в ситуации, что он не может нормально вернуться в Беларусь, а как бы, сталкивается с да, бюрократичными чиновниками, которые просто ему рассказывают про детали там, миграционного законодательства, и почему он типа, и, условно там не, и не может подаваться на европейскую визу в какой-нибудь другой стране. А, или когда ему рассказывают даже не по паспорту, не того цвета, поэтому он будет немножко человеком второго сорта. А какие есть реально международные правовые положения, механизмы, которые можно в таких ситуациях задействовать? Потому что, мне кажется, многие белорусы в общем, их не задействуют просто потому, что не очень представляют, что в таких ситуациях реально делать. Поэтому а, ну, она есть, если можно, с каких-то вот таких советов начать и дальше в том же порядке, как были. По главному международному праву, все мигранты обладают правами человека в силу своей человечности. То есть это вне зависимости от причины, почему они находятся вне границ своей страны, они обладают и они имеют право на осуществление всех прав гражданских, политических, социальных, экономических, культурных и так далее. И поэтому вот эти все конвенции, эти стандарты международного права тоже ставят на правительство должность, обязанность выполнить свои, свои обязанности по защите прав каждого человека, в том числе и иммигрантов, независимо от его или ее права статуса. То есть беженцы, просители убежища или экономические мигранты, несмотря на их статус, вот как раз имеют право на все права человека. Потом... Это значит тоже и а, а, подвергать их пыткам, пыткам да, и, и дис, дискриминации, не, не оставлять жить в нищете или под угрозой, например, если их вернуть обратно в Беларусь, конечно, вот тут лежат на... Ну, как обязанность правительства, которые принимали людей, их не возвращать в Беларусь по никакой причине, если там есть риск, что они попадут под репрессиями, в том и особенно под самыми тяжким нарушением прав человека, как пытки или, или, или убийства. Вот. Дальше есть меня волнует именно ситуация, если слышать. И смотреть то, что творится в законодательстве в Беларуси и, и как оно, оно инструментализируется. Меня очень волнуют вот эти законопроекты, предусматривающие заочные суды над людьми в изгнании. И что что еще больше ограничивает их право на справедливый суд, это конечно, но еще и предложение лишить гражданства экстремистов, так называемых экстремистов, в изгнании, лишить их имущества. Вот. А вопрос лишения гражданства, это по-моему, вот это будет... Следующая моя борьба за, за право человека белорусов, потому что я, ну, я не юрист, но я знаю, что есть такая конвенция 61 -го года, которую, к сожалению, Республика Беларусь не подписала о сокращении без гражданства. И это это является ведущим международным документом, который устанавливает правила предоставления и не лишения гражданства для Предотвращение без гражданства. Потому что человек в сегодняшнем мире без гражданства без паспорта он никто, к сожалению, есть такие, такие а, а, тенденции в мире. И а, поэтому а, есть у всех такое понимание, что а, а, нельзя делать человек а, а, апатридом, да. Но, Пока, поскольку я знаю и изучаю этот вопрос сейчас, нет прецедента в истории человечества как правительство осознанно, специально лишило бы гражданство своих, своего населения, своих, своих людей, то гражданство, которое они имели, когда они родились. То есть есть такие случаи, когда вот есть двойное гражданство, например, и оказывается, что вот правительство, которое принимал, например, беженца, дал ему гражданство, а оказывается, что он на самом деле террорист, тогда вот есть такие возможности лишить его второе гражданство, имея в виду, что он все равно есть первое, что он может возвращаться домой. А та ситуация, которая то, что, ну, сейчас, видимо, будет именно против экстремистов, да, то есть сейчас на сегодняшний день каждый может попасть под э, такими э, э, статьями, что, что является террористом глазами власти Беларуси, и, э, и таким образом их лишить гражданства, это, по-моему, просто, это, это, это беспредел полностью. Безусловно, согласен, и может быть я как-то и, и, излишне сказать, излишне и легкомысленно к этому отношусь, я вот как-то исхожу из некоторой надежды, что если белорусов массово лишат гражданства, то они, э, их хотя бы не массово, но это будет просто э, невероятно сильным аргументом для таких людей просить убежище и гражданство какой-то другой страны, в том основании, что лишили единственного гражданства, куда уж убедительней. Но, конечно, да, я думаю, на практике э, все бывает сложнее, и э, поэтому будет очень ценно думаю, и следующий доклад, она есть на эту тему. А, ну что ж, тогда хотел бы передать слово э, Екатерине, и действительно попробовать тогда послушать какие-то конкретные э, рекомендации насчет того, э, что можно делать белорусам э, не только в будущем, когда что-то изменится с правовой ситуацией, а вот прямо сейчас, которые сталкиваются с нарушением своих прав, и, может быть, за границей, э, есть ли какие-то механизмы, которые они могут задействовать, и про которые, может быть, просто большинство вынужденных мигрантов, в общем, и не слышали, просто потому что они не юристы, не правозащитники. Да, спасибо, Вадим. Ну, я сначала тоже немножко скажу общую, как бы, ранку, да, того, какие нормы э, могут нарушаться, немножко дополню она есть, э, и потом скажу, что, на мой взгляд, э, можно задействовать. А, ну, э, специфика нашего, так сказать, э, э, проживание в таком государстве и в таком инвайроменте, она каким-то образом у нас укоренила такой да, стереотип, что мы можем требовать соблюдения прав человека только у таких вот авторитарных, деспотических там, государств, как наши. Да? На самом деле, а когда же заходит речь о демократическом государстве-члене Европейского Союза, как-то и даже и неудобно вроде бы, как бы достать такой аргументик, да? типа там соблюдайте права человека. Но на самом деле важно понимать, что нарушают права человека все государства, нет такого государства Которые мире, который не нарушают права человека, есть разница между в данном случае авторитарными режимами и демократическими странами, состоит в реакции на такие нарушения и в тех действительно в реакциях государства и на внутреннем и национальном уровне и на международном на эти вызовы, да, когда они попадают в такие ситуации. И, если в ситуации с нашим государством, которое совершенно, по-моему, уже открыто продекларировало, что это вообще не его песочница и ценность, права человека там ваших, это нас не устраивает, это нам не подходит, такие аргументы как бы выкладывать бессмысленно, то в случае с европейскими государствами, членами Совета Европы, Европейского Союза, их выкладывать нужно. и это это ценности, которые эти страны декларируют, как те, на которых построены они и их внешняя политика в том числе. Это ценности, на которые они просто декларируют, а это действительно правовые государства и с, с действующим rule of law. И поэтому такие аргументы включать важно. Но и важно, опять же, да, помнить, что обязательства по правам человека, они есть у любого государства. И они распространяются, как правильно сказала Анаист на а, территорию, на всех людей, которые находятся на его территории и под его юрисдикцией. И у европейских государств, помимо, конечно, опять же, первое, что у нас всплывает по ассоциации с европейскими государствами, это Европейская конвенция о правах человека. Но не надо забывать также, что все государства, члены Совета Европы, а, которые считают для себя первичной эту конвенцию, они также члены и а, пактов. 1966 -го года и пакта о гражданских политических правах и пакта о социальных культурных экономических правах там немножко разные стандарты дискриминации например в Европейской конвенции дискриминация не рассматривается как самостоятельное нарушение как самодостаточное нарушение она рассматривается как средство посредством которого нарушается какое-то право а по пакту по стандарту пакта там более расширенный стандарт это самостоятельное нарушение да? Uh, ну, например, поэтому общий визовый бан, допустим, да, uh, в европейском суде вряд ли удалось доказать, что это дискриминация, потому что на самом деле нету. Это не нарушает право на свободу передвижения потому что право на свободу передвижения состоит да, немножко в другом, не в том, чтобы нет у человека права въезжать в любую страну, в которую он хочет въехать, но по факту это будет дискриминация, да, потому что, в принципе, любая генерализация, да, сейчас я подойду к тому, что такое дискриминация, чтобы было понятно. То есть важно понимать, что есть эти стандарты, они для них обязательны и и э, я пока вижу, что в основном в связи с дискриминацией белорусов за рубежом достаются в основном такие всякие морально-этические, политические аргументы, но надо доставать этот аргумент среди первых. Это ваши обязательства, вы должны их соблюдать. И обязательства по правам человека важно понимать, что они одинаковы для всех, да, вне зависимости от э, государства. И как абсолютно верно сказала Анаиз, э, вы сначала человек потом уже все остальное, мигрант, беженец там, и так далее. Поэтому важно понимать вот это. И потом уже идут ваши отношения с государством, в каком вы там находитесь статусы. От этого тоже зависит довесочек. Да? То есть если вы, например, получили статус беженца, то к вам еще довешиваются в отношении вас на государство все обязательства, которые касаются беженцев. И в данном случае даже не высылка а в страну гражданства и все такое прочее. То есть это еще такой доверточек. Но большинство белорусов, которые э, в, находятся в эмиграции, они имеет статус ну, иностранного гражданина, временно проживающего на, на территории, то есть вид на жительство временно, да, как бы, вот, и поэтому здесь важно понимать, что вот уже миграционное законодательство, оно свое у каждого государства, э, и это дискреция государства устанавливать разные правила миграционные, но они не могут противоречить общим, общей рамке обязательств э, по правам человека. И поэтому, когда мы говорим, что что-то нарушается, очень важно понимать, что конкретно в отношении вас нарушено, соблюли ли вы все правила миграционного да, законодательства, Либо, то есть что конкретно нарушается. И здесь важно тоже сказать, что как раз норма о запрете дискриминации да, или право на равное обращение, она не может подлежать никаким ограничениям, хотя вообще права человека могут подлежать ограничениям правомерным, и об этом тоже есть стандарт. Но что такое дискриминация? Это э, неравное обращение на, не, обосну, на неразумных основаниях. А, и абсолютно нет а, нигде такого, и такого. То есть эта норма не может быть ограничена и оправдана ничем, ни войной не э, безопасностью государства, то есть вот именно дискриминацион, дискриминация, да, как она есть. Что важно понимать про ограничения прав человека? Что, э, как я сказала, да, ограничения могут быть, э, но э, неразумным основанием да, в контексте дискриминации является любая генерализация чрезмерная. То есть вот как Вадим говорит, да, просто факт принадлежности к гражданству, это не может быть разумным основанием априори. Как к принадлежности, там, как, как и к любой пол полупринадлежности, к сексуальной ориентации, это генерализация а разумным основанием быть не может. Ограничения прав человека, любые, да, они, во-первых, должны быть законны, то есть они должны устанавливаться законом, никакие устные распоряжения, там, нам так есть такое указание, да, нет, это первый тест. Второе, они должны быть обоснованы. И, ну, национальная безопасность, соображения национальной безопасности, конечно, подходит под это обоснование, это законное обоснование, то, что в основном сейчас выдвигают страны, да, в которых есть случаи э, дискриминации, Но ну, и они должны быть соразмерны, то есть это значит, что именно такое ограничение э, должно реально отвечать тем соображениям, которые вы заявляете, то есть, э, опять же, а, да, и здесь надо еще разделять ситуацию в Украине и в остальных государствах. В Украине действует режим чрезвычайного положения, там война. Это тоже отдельный режим, когда можно ограничивать права человека а, по пакту. В европейских странах а, нет такого положения, но тем не менее даже в мирное время, да, как бы, которое юридически да, существует в других странах, куда выехали белорусы, а, тоже а, ограничения в мирное время тоже допустимы, а, но тем не менее они а, вот должны этим трем тестам соответствовать. Когда я говорю про обоснованность, опять же, ну вот в Чехии можно привести пример с со студентами чешскими там был я не знаю насколько сейчас это уже урегулировалось но был выставлен ряд э, список специальностей технических таких связанных с безопасностью на которые ограничили э, доступ приема э, белорусов и россиян да и вот в данном случае э, опять же э, вот это уже похоже на какое-то обоснование когда ты берешь какую-то узкую группу то есть да эти специальности связанные там с, с it с техническими какими-то возможностями с безопасностью они действительно э, могут быть вопросы, к этим гражданам тоже могут быть вопросы, понятно, по объективным причинам, э, то есть мы не можем говорить о том, что вообще белорусских студентов в любые вузы не брать, это обоснованно и это, это соразмерно национальной безопасности да, страны, нет, потому что непонятно, каким образом, вот когда мы уже выделяем какую-то группу -то специальностей, допустим, на, при поступлении на которые мы э, особо проверяем граждан этих стран. Вот это э, нормально и адекватно, да? вот, э, и, э, ну, то есть вот этот баланс между твоими правами и обществом, в котором ты живешь, обязанность соблюдения этого баланса – это обязанность государства. При этом еще важно сказать, что у государства есть обязанность не только самому не нарушать свои права, но и следить за тем, чтобы другие люди, на которые находя, находятся на твоей территории, по твоей юрисдикции, физически и юридически в том числе, не нарушали твои права, права человека тоже. И поэтому, когда мы видим на ресторанах какие-то налепки, там сюда нельзя, там белорусам, да, это задача государства урегулировать этот вопрос. И точно так же задача государства не способствовать в своем обществе разжиганию ненависти или неприязни к определенным людям по признаку их гражданства. То есть мы знаем, например, в Польше неприятные всякие были случаи, когда плевали просто в лицо, когда человек говорил по-русски, высаживали из такси и так далее. То есть это тоже забота государства, понимая, что у тебя в обществе начинает происходить вот такое, купировать это, и э, продвигать, и поощрять э, ну, терпимость, толерантность и все такое прочее. Ну и что касается насчет конкретных э, механизмов, ну это такие же механизмы, как и для всех, э, чьи права нарушаются к которым мы привыкли в отношении белорусов, только в рамках, ну, то есть, во-первых, это внутри, конечно, важно понимать, что эти же государства, они намного более адекватные в своей, да, вообще, в принципе, поэтому очень многие вещи там и с теми же чешскими вузами, они там решались по договоренности с администрацией, там студенты предложили писать, ну, какие-то там, ну, мотивационные письма или что-то дополнительное, какие-то объяснения, и администрация пошла навстречу, то есть тут важно понимать. Но если уже говорить о конкретных формальных механизмах, то важно самое главное понимать, что вы не нарушаете миграционное законодательство, то есть чтобы к вам ну, не было реально обоснованных претензий. и Ну, а потом, конечно, исходя из того, но ну, опять же, надо смотреть ну, это Европейский суд по правам человека, ну, и Леоновские механизмы, вот, то есть, если говорить о международных механизмах, ну, а вообще, конечно, здесь большая роль и диаспора, здесь большая роль и тем эм, да, и офиса, кабинета уже сейчас тихоновской, которая, в принципе, большую пытается решать эти вопросы, и мы видели, и в той же Украине оперативно включались, вот там в случае с Анисией, той же Козлёв, да? вот Большая роль, конечно, этого всего для того, чтобы договариваться и понимать, и призывать э, выполнять свои обязательства, чтобы не нужно было принимать никакие механизмы. Спасибо. Да, действительно, вспомнили про ссылки, да, на э, чрезвычайное положение. Не, не, не мог не вспомнить, как недавно молдавские пограничники, например, так прямо ссылаясь на то, что говорю, у нас чрезвычайное положение, поэтому все, все будет происходить еще независимо какие то вот Как мы сейчас с вами решим? Чрезвычайное положение не означает, что ты можешь сделать все что угодно. Это только у макея в понимании по законам военного времени. Это значит вывести и расстрелять, там, да, как бы. да вот поэтому, наверное, единственное, что меня успокаивало вообще здесь, с молдавскими пограничниками, да. что вот, все есть там угрозы белорусской ситуации, там избиения, пыток, вывести, расстрелять, как бы мне все делается, что молдавы не грозят, а все остальное. И ничего страшного, депортации не случится. Но сам вообще факт, да, чрезмерное положение. Как-то, вот когда я сейчас говорил, поводу обоснованные, необоснованные. Я, конечно, всегда, в принципе, понимаю, что наличие белорусского паспорта и того, что молодой мужчина, это для многих выглядит как обоснованное подозрение в том, что я, возможно, путинский диверсант. Но да, как бы, это все еще неприятно, но окей, хотя бы, хотя бы как будто бы обоснованно. Особенно, когда это корректно, так в общем, и ничего. Ну что, Ольга, тогда давайте попробуем попробовать продолжить. Какие есть механизмы? Что делать белорусам, которые сталкиваются со всем этим? Да, давайте попробуем продолжить. Самое смешное, что я написала три самых главных вещи, на мой взгляд, и Анаинс и Екатерина их сказали. Но, для, потому что, на мой взгляд, это важно, я повторюсь, а потом немножко о другом. В рассматривании для меня три вещи являются самой главной. Первое – это то, что человек обладает человеческим достоинством. И в силу этого он имеет права человека на любой территории. И идентификация человека как человека, она первична. Это первое. Второе. Страна, где проживает человек, куда релацировался человек, также может нарушать права человека. Об этом тоже говорили мои коллеги. Это надо понимать. И третье. Практически все страны, куда релациировался белорусы в основном, они присоединились к международным обязательствам по правам человека. И, соответственно, они, если эта страна нарушает право конкретного человека, можно обращаться в органы квазисудебные, судебные, которые человек может обращаться в силу того, что государство приняло на себя обязательства в область. Вот, Это таких три главных постулата, которые просто надо понимать, когда человек находится на территории другой страны, и мы говорим о правах страны. А сейчас я немножко спущусь на землю. Мы много говорили о правах человека, о механизмах, я не хочу повторяться. Поэтому, наверное, я зайду немножко с другой стороны. Когда люди приезжают на территорию другой страны, вынуждены там приезжать на территорию страны, они зачастую сталкиваются с очень такими приземленными вопросами. Мы это видим каждый день, потому что к нам обращаются почти каждый день с таким очень, сильным, с таким очень приземленным вопросом. Как вот доверенность? Отказали в МГЖ? как поменять паспорт, как продлить паспорт, как устроить ребенка на обучение, что делать, если отказывают в обучении. То есть такие очень-очень-очень специфические вопросы, которые вроде бы как не имеют отношения к правам человека как такового. Вот. Но люди из-за того, что они вынуждены были уехать, из-за того, что они находятся на территории, с такой на территории другой страны, они с этими вопросами постоянно сталкиваются. И для них эти вопросы являются очень важными, потому что если человек, например, не обменял паспорт, то он лишается права человека свободы передвижения и, и, и сталкивается с другими проблемами. Если человек не может устроить ребенка в школу, он сталкивается с проблемой образования ребенка, получения права на образование. А, Опять-таки, человек не может выдать доверенность, например, не может продать имущество на территории Беларуси также сталкивается с нарушением прав человека, но уже на территории Беларуси. Поэтому все эти вопросы являются очень взаимосвязаны. И э, у меня есть такой, я сама по образованию юристка уже говорили, но у меня есть такой общий, вообще не юридический список того, что надо делать в данной ситуации. И я вам вас с ним ознакомлю, вот, а потом с удовольствием подискусирую, если что. Итак, мой списочек. Что надо делать в таких ситуациях? Прежде всего, я всегда советую узнавать информацию. Это очень важно, потому что люди просто часто не узнают информацию должным образом. Поверьте, вы не единственная белорус, белорусская которая оказалась на территории той страны, где вы сейчас находитесь. Многие люди уже проходили через определенные процедуры, сталкивались, есть практика. Поэтому узнавание информации является очень важным аспектом для того, чтобы вы не оказались один на один с той проблемой, которую вы не можете решить. Вот. И иногда, иногда необходимо быть настойчивым и в узнавании информации, и в том, как вы взаимодействуете с теми органами, государственными органами, частными органами на территории страны, в которой вы оказались. Ну и очень часто, опять-таки, когда я говорю узнавать информацию, надо узнавать объективную информацию. Ну, например, вопрос выдачи доверенности. А многие страны являются, ну, не многие страны, страны Европейского Союза, которые часто не являются, ну, например, там, Грузия, являются страной подписанным там, там Минского соглашения, в соответствии с которым внутреннюю доверенность можно не опустилировать. Как много людей знают эту информацию? Немного. Вот. То есть а, это то, о чем я говорю, когда а, говорю об узнавании информации. И еще один очень важный совет. Не надо толковать сказанное против себя. Это бывает очень часто. Люди звонят в какие-то органы, ну, например, Белорусская консульство, и слышат ту информацию, которую они хотят услышать, либо которую они боятся услышать. Например, люди звонят в консульство и спрашивают, как поменять паспорт. А их спрашивают, а у вас есть ВНЖ? Человек из Боже, у меня нет ВНЖ, значит, я не могу поменять паспорт. Все, я не могу поменять паспорт, у меня нет ВНЖ. Вешает трубку и понимает, что он не может туда обратиться, потому что у него нет ВНЖ. На самом деле, в консульстве не говорили, что у вас нет что вам надо в ВНЖ для того, чтобы у меня был паспорт. В консульстве просто спросили, есть ли у вас ВНЖ, а человек толкует это против себя. И тут надо очень понимать, что это опять-таки обознавание информации и не отолкование ее самостоятельно. Вот. А еще один совет, который, мы, который я бы дала, это разумно оценивать ситуацию. Это очень важно себе. А мы тут говорили о том, что... Человек либо реализует свое право на профессию, реализует свое право на свободу выражения мнений, либо, например, иногда может принять решение свободно переезжать на территории Республики Беларусь. Так вот, нет. Так происходит не всегда. Вот. Поэтому человеку надо очень разумно оценивать ситуацию, например, может ли он вернуться в Беларусь хотя бы временно. И э, другую ситуацию в своем отношении, в том числе на территории страны релокации. А, например, есть очень много случаев, когда люди возвращаются в Беларусь вот, и их... Временно, а их задержим. Хотя вроде лица, как бы лицо даже не предполагалось, что это Поэтому э, необходимо разумно оценивать ситуацию. Многие из нас устали находиться на территории других стран. У многих что-то случается в Беларуси. Но разумно оценивать ситуацию надо всегда. Вот. Еще э, такой э, совет. Вот, вы просили советы и рекомендации у меня есть. Вот, э, я бы рекомендовала на территории практически всех страхов на релокации есть правозащитная организация. Причем правозащитные организации как белорусские, так и местные. Многие белорусские правозащитные организации, которые э, находятся на территории стран-релокации, они вынуждены или не вынуждены, осознанно вот, стали э, разбираться в вопросах базовых вопросах законодательства. Основных вопросов, в том числе, связанных с правами человека, на, на той территории, где они находятся, либо находятся их члены. Вот. У многих белорусских правозащитных организаций есть сотрудничество с местными правозащитными организациями. Потому что, несмотря на то, что мы говорили о механизмах, да, есть универсальные механизмы защиты прав человека, но все таки есть специфика страны релокации. Эту специфику надо понимать, потому что иногда даже правозащитные организации белорусские, оказавшись на территории другой страны, не всегда знают, что необходимо делать в конкретной ситуации. Это одна проблема, вторая проблема, иногда бывает языковой барьер, к сожалению. Когда представители, например, правозащитных организаций звонят когда-то в государственные органы и просто не могут поговорить в силу того, что недавно оказавшись на территории релокации, не знают язык. Вот, поэтому а, многие белорусские правозащитные организации, не только правозащитные организации, сотрудничают а с местными организациями. И если у вас, вы не знаете информацию, не можете найти информацию, с вами что-то происходит, ваши права нарушаются, то есть организация, к которой можно обращаться. Это необходимо, это необходимо делать. Вот. А, и, посл и последний такой совет, который бы я дала, это совет не скрывать информацию. А, Публичить информацию. Потому что это важно по очень многим причинам. Во-первых, то, что вы не скрываете информацию, особенно связанную с нарушением прав человека, это способствует, это способствует тому, что, возможно, в отношении вас больше не будут предприниматься какие-то действия. Вот. Потому что, когда вы публичите информацию, привлекается внимание к вашей проблеме, ну, например, там, пустили через границу, либо еще что-то, вы э, тем самым, э, говоря об этом, даете э, импульсы и тем же правозащитным организациям, тому же государству, что есть вот эта проблема с ума. Соответственно, надо ее решить. Это первое. А второе, Публичить вот эту вот информацию, вы способствуете тому, чтобы эта проблема не разрослась системно. Просто потому, что если информация скрывается и не публикуется, то может быть один такой кейс, второй такой кейс, третий такой кейс, а ничего об этом знать не будет, в том числе и на уровне органов принятия решения. Соответственно, очень важно вот это публичить и не скрывать вот. У меня вот такие есть очень приземленные советы по поводу и нарушений прав человека вообще по поводу жизни в другой стране. Спасибо, по-моему, отличные советы, всем полезные со Я сам над ними задумался. Олег, опять переместившись на последнее место, столько уже всего обсудили, но я думаю, ей что добавить, опять же, может быть, исходя из личного опыта и из специфики медиа сектора. Спасибо коллегам. Действительно, я полностью разделяю все, что было сказано, и в том числе рекомендации, которые давала Ольга, и примерно похожий пакет у меня тоже выработался советов, которые я даю журналистам, которые пытаюсь сталкиваться с различными трудностями после релокации. Я позволю себе немножко другой ракурс на этот вопрос и все-таки действительно различать по источнику проблемы случаи нарушения прав. И мне здесь кажется важно тоже упомянуть, что многие из тех белорусов, которые релацировались, они были жертвами нарушения прав еще не той страной, куда они выехали, а еще у них не утрачено желание защитить свои нарушенные права Республикой Беларусь. И здесь, наверное, если говорить о международных механизмах, то мы столкнулись вот совсем недавно с очень серьезным Пактом, когда власти Республики Беларусь динонсировали факультативный протокол к пакту и тем самым фактически лишили беларусов, которые стали жертвами нарушения прав, в Комитете ООН по правам человека, в Комитет обращаться с, между... с индивидуальной жалобой и защищать свои права нарушенные Республики Беларусь либо другим государством вот на этой международной арене. Так вот, денонсация факультативного протокола, если говорить о международном механизмах, это очень серьезная потеря и очередное правовое ухудшение, вернее, ухудшение правового статуса людей, находящихся под юрисдикцией Республики Беларусь, лишение их возможности использовать этот правовой механизм защиты нарушенных прав. Если говорить о том, какие механизмы тех людей, которые, выехав, желают защитить свои нарушенные права в Беларуси, то, наверное, тоже вкратце очень напомню, что механизмы универсальной юрисдикции, они тоже во многих странах имеются в их национальном законодательстве, в уголовном. И можно вспомнить, что ряд стран на самом деле, ну, осторожно скажу, с различной степенью успешности, но этот механизм задействовали и задействуют. Если уже говорить а, о взаимодействии наших а, сограждан, которые выехали и сталкиваются с возможным нарушением прав со стороны тех государств, на территории которых они находятся, по юрисдикции, которых они находятся, то здесь абсолютно согласен с оценкой, что очень… Э, с одной стороны, все государства, с которыми приходится сейчас коммуницировать приказания правовой помощи выехавшим журналистам, редакциям. Это, конечно же, страны, которые присоединились к большинству норм международного права, и различные конвенции, пакты, договоры имеют для них юридическую силу. И абсолютно согласен, что вот универсальность этих норм международного права, она, в принципе... Предполагает какие-то общие подходы к предоставлению статуса беженца, к процедурам рассмотрения заявлений мигрантов, к процедурам предоставления, например, шенгенских виз, если рассматривать шенгенское соглашение. Но было тоже, то, то есть важно понимать, что у некоторых стран, ну, у каждой страны, по большому счету, есть свои особенности бюрократических процедур. И не то чтобы я там глубокий анализ проводил, но даже вот мой опыт подсказывает, что одни и те же процедуры имеют ряд бюрократических особенностей в разных странах. Здесь абсолютно практически те же советы, даю, о которых говорила Ольга: о том, что надо вступать в партнерство с местными коллегами, с правозащитными организациями, есть адвокаты, которые бесплатно оказывают помощь прабона э, беженцам, там мигрантам, и вопросы, связанные с миграционным законодательством, есть в ряде стран э, и, и такая возможность обращаться. К ним за помощью, потому что абсолютно верно, белорусские правозащитники, они знают а международные стандарты и б знают особенности своего национального законодательства. Вот особенности национального законодательства страны пребывания очень часто является достаточно проблемным. Глубоко изучать тонкости. Это языковой барьер и это... Ряд других ограничений, и вот здесь наши партнеры, наши коллеги из правозащитных организаций стран, куда сейчас релацируются к они действительно оказывают нам неценимую помощь. И, конечно же, это так называемые организации диаспоры, которые в предыдущие волны релацировались, мигрировали и много инициатив создается белорусами для уже следующих волн белорусов. Я бы, наверное, еще позволил себе такую оценку, она очень сильно заметна периоды до начала и после начала войны если до начала войны на самом деле в отношении белорусов достаточно легко было обсуждать и в том числе с политическими органами стран государств стран пребывания то естественно с началом войны возник ряд сложностей от заявлений отдельных политиков которые предлагают ужесточить правовое регулирование легализации граждан Беларуси на территории своих стран, это некоторого изменения, в том числе законодательного, различных бюрократических процедур. И, конечно же, то, что многие страны ввели либо режим чрезвычайного положения, либо режим военного положения, как в Украине, это тоже накладывается и отпечатки на правовое регулирование вот именно легализации. И, действительно, очень многие наши коллеги сейчас стали за эти там уже больше, чем полгода, да, с февраля месяца с борцами против дискриминации в тех странах, куда релацировались белорусы. Не хочу даже назвать фамилии, чтобы никого-то не забыть, но на самом деле очень много наших соотечественников, которые работают с местными властями, в Польше, в Литве, в Грузии, чтобы не допустить дискриминации по признаку гражданства, тем более в отношении белорусов, которые стали вынужденными мигрантами, и э, уж тем более те, кто получил статус беженца, либо доп. защиты, чтобы их статусы, их даже статус э, временного вида на жительство, чтобы их статусы не э, пересматривались через призму дискриминации по признаку гражданства. И, конечно же, те бытовые проявления дискриминации, вот о которых говорилось там, очень большой спектр тоже фиксируется в белорусских СМИ, которые это фиксируют, от отказа отказов банков в открытии счетов до действительно какого-то бытового, бытовых плевков и открытых оскорблений в публичных местах за русскоязычную речь или за демонстрации белорусского паспорта, к сожалению, эти факты были. С ними и правозащитные, и местные национальные правозащитные организации работают. И это абсолютно согласен, что это надо властям тех стран, где находятся белорусские наши сограждане. Им тоже нужно на это указывать. С этим нужно и, в принципе, есть возможность работать. Я, наверное, еще также отмечу, Особенность, на которую я обратил внимание, тоже результат моего такого субъективного наблюдения за соотечественниками, психологическое отношение к властям тех государств, где они пытаются решать правовые вопросы. Иногда там по очень широкому спектру, который вот так блестяще Ольга Смолянка озвучила, от образования до каких-то там вопросов в, не знаю, в компаниях мобильной связи. Вот когда выходит наш гражданин на уровень общения с представителем иностранного государства, он переносит свое психологическое отношение с представителем белорусских властей. И действительно, вот нужно очень часто сначала сломать человеку психологическое отношение, говорить, что отношение от... В Беларуси здесь, в принципе, правовой режим, он действительно режим правового государства. И здесь те вопросы, которые, с которыми ты сталкиваешься, они решаются иногда просто прямым, прямыми переговорами с чиновниками, с местными бюрократами, и они не настолько проблемны, насколько представляют наши люди, имея опыт общения с белорусскими различными, скажем так, казенными присутствиями. И да, ситуация меняется. Вот тот всплеск и бытовой, и какой-то такого дискриминационного, иногда даже с правой точки зрения закрепленного дискриминационного подхода, он на самом деле начинает меняться. И это в том числе благодаря и деятельности белорусских организаций гражданского общества и белорусской оппозиции, которая имеет сейчас свое представительство за рубежом. И вот работа этих субъектов в партнерстве с национальными правозащитными организациями на территории этих стран, где они находятся, она на самом деле она видна. Эти результаты работы, ситуация снова меняется к скорее ну вот от ухудшения к скорее к нормализации отношений к нашим соотечественникам. Поэтому, да, ситуация не критична, надо работать, надо обращаться за помощью не стесняться этого и в принципе все вопросы решаемые Хотя иногда например в Польше есть уникальный кейс когда белорусскому журналисту польские власти внесли в стоп-лист на выдачу визы и оказалось по крайней мере с польскими коллегами правозащитниками и польскими адвокатами мы выяснили что механизма именно обжалования этой процедуры в польском законодательстве не очень-то имеются как иностранный гражданин находящиеся на территории Польши может обжаловать включение его в список невъездных. И это тоже сейчас наши польские коллеги всерьез обсуждают, чтобы делать этот кейс уже стратегическим. Это уже пробил польского законодательства, пытаться решать на стратегическом уровне, ну чем они, в принципе, занимаются и так. Поэтому, в принципе, ситуация не всегда простая, но хочется надеяться, что большинство этих вопросов они на самом деле решают. Спасибо. Спасибо, Олег. Тоже хочется на это надеяться. Действительно, я вижу руку Екатерины Дайкало. Перед этим хочу тоже поделить, вспомнить опыт, когда, общем, мне кажется, Олег правильно заметил перенос психологический. Я даже сказал бы, не только с Беларуси на другие страны, а из разных стран друг на друга. Я уже тут не буду называть название стран, но я, когда коллега рассказывал, что можно было обратиться к чиновнику другой страны и просто попросить решить ситуацию. Не как оно, там, длинный срок по закону, а вот мне скорее. Но я его попросил. А мой коллега, который в другой стране находился, подумал, что попросил, я имею в виду «дал взял. А я имею в виду просто попросил, как бы словами через рот, и это, оказывается, тоже работает. А вот, к сожалению, у некоторых людей оказывается другой опыт, и они думают, что с чиновником можно только таким образом договориться. Оказывается, можно и, и иначе. Катерина, пожалуйста, если можно кратко, и тогда на вопрос переходить. Да, я кратко буквально хотела еще такой момент отметить, прекрасный список Ольги, и к ее первому пункту «Ищите информацию», да, я добавлю, что вообще, конечно, белорусы, они находятся в принципе, любой вообще мигрант, он уязвим психологически, потому что он понимает, что он не знает местных, ну, законов, и он боится что-то нарушить, да, ну, и… Но в случае с белорусами это еще более э, критично важно, ничего не нарушить местного, потому что если в обычной ситуации, ну, ты там, ну да, может какой-то косяк, но в крайнем случае, что самое плохое, поедешь ты домой. Но мы не можем поехать домой. И мы а те, особенно, которые уехали еще из Украины после войны, да, уже второй раз обосновавшись и переехав, ну, уже однозначно, что куда-то дальше ехать, это уже просто, ну, начинается какое-то такое, просто такой психологический блок у меня, например, лично, да, вот. И поэтому в этой связи к пункту Ольги про получаете информацию, ищите достоверную информацию» очень важно убеждаться, что вы не нарушаете а. миграционное законодательство, б к вопросу о профессии, все, как бы, кто, ну, большинство людей, многие люди, которые релацировались, они начинают вести какую-то хозяйственную деятельность, они там делают ИП, они где-то устраиваются на работу, очень важно еще понимать, что вы соблюдаете все вопросы, которые связаны с налогами и вот сведением вот этой хозяйственной деятельности, чтобы, когда вы, то есть, и тоже важно понимать, что ваши права все равно за вами сохраняются как человека, даже если вы здесь что-то нарушаете, то все равно вас дискриминировать нельзя, это не значит, что что если вы там не заплатили налоги, вас можно дискриминировать. Но тем не менее, конечно, чем, ну, чем чище вы будете перед государством пребывания, тем более добросовестно да, вы будете э, с соблюдением всего миграционного законодательства и всякого там законодательства налогового и всего такого, тем, конечно, э, больше у вас будет шансов решить вопрос в э, вашу пользу. Да? Вот. Ну, а, и опять же, не забываем, конечно, про просто национальные суды. То есть э, это государство, где суды работают, и поэтому, возможно, в них придется сходить. Дектор, спасибо. Действительно, вот, могу не согласиться. тоже часто замечаю, что многие белорусы, сказал так, вот вежливо выразиться, достаточно пофигистично относятся к вопросам налогового законодательства. И во многом, может быть, они базируются на э, тяжелом, плохом опыте Беларуси, когда многие вещи, особенно связанные с гражданским обществом, в общем, технически нельзя было оформить по закону, из-за этого у многих возникла э, привычка, э, скажем так, довольно вольно относиться к вопросам налогового законодательства. А, и вот я, например, для себя разграничиваю, что есть ситуация в Беларуси, а есть вообще за, за рубежом, где -то другая правовая система. И действительно, когда некоторые люди мне говорят, что там, когда их спрашиваешь, например, какая налоговая система в устраняется, ты переехал, люди говорят, а не без понятия, какая налоговая система, я этот год живу, налоги не плачу, этим вообще даже не интересовался. Я понимаю, что да, весьма беспечно люди к этому подходят. Но ну, же нашел я живое слово. Ну, в общем, да, наверное, это не способствует тому, чтобы все было благополучно и безопасно. Не в этих странах, это правда. Ну что, давай давайте тогда, приходя к последнему вопросу, может быть, постараемся на него очень коротко по возможности. Что мы, опять же, вот, белорусский опыт в том, что мы привыкли, что, конечно, какие-то там рекомендации белорусским властям, не нарушаете права человека, они, в принципе, кочуют из разных правозащитных документов один в другой. И, понятно, вот, если мы продолжаем да, про доклады АНАИС. понятно, что, в общем, это принципиально важно, эти моменты перечислить. Ну, в общем, перечисляя такие рекомендации, мы, ну, в общем, справедливость ради не то, чтобы рассчитываем, что их правда завтра будет воплощать тот, кому мы рекомендуем. Но действительно полезно ведь не переносить этот белорусский опыт на другие страны, и поэтому я не буду спрашивать, что сделать и что рекомендовать белорусским властям, чтобы не нарушать права человека, ну, потому что, в общем, ничего не хочу рекомендовать. Но поэтому предлагаю всем подумать и высказать, а что можно рекомендовать акторам за пределами Беларуси. Это и другие государства, не знаю, международное сообщество в целом, международные организации, чтобы обеспечить выполнение их международных обязательств в области прав человека в отношении вынужденных мигрантов, ну, и белорусов в частности. То есть что можно рекомендовать тем, кто вообще-то в целом готов слушать рекомендации? Если говорить, может быть, не только о частностях, но в целом о, о принципах, которые мы увидели за последнее время, что можно было бы рекомендовать? Но а если я понимаю, что это, в целом, не выходит за пределы мандата специалистов по Беларуси, поэтому если вы знаете, есть возможность что-то здесь добавить по поводу других организаций, буду рад, и если нет, то сможем тоже идти дальше. Ну, это правда, что главным адресатом моих рекомендаций всегда является правительство Беларуси, но, как вы знаете не слушают, то есть не принимают их внимание и не отвечают, так что вот. Но по резолюции я тоже имею право, это даже и обязанность дать рекомендации в сообществу. И с этой точки зрения я хочу напомнить, что на самом деле вот когда у нас есть так называемый интерактивный диалог а в Совете по правам человека в Женеве или в Генеральной Ассамблее в Нью-Йорке большинство стран, участников, и сейчас в этих диалогах участвуют только те страны, которые заботятся о ситуации с правами человека в Беларуси. К сожалению, даже у нас нет шанса иметь с нами для диалога такие страны, как ну, не только Беларусь, но еще и союзники, которые тоже считают, что э, э, право человека это внутренние дела. Так что это на самом деле получается почти монолог э, или, или просто обзор ситуации с, с теми, которые уже знают и уже заботятся о ситуации, к сожалению. Вот. Но ну, они очень интересуются э, практическими э, э, рекомендациями. То есть э, я обнаружила, что даже вот дипломаты, они так давно, они уже почти 30 лет, думают, как улучшить ситуацию с правильным человеком в Беларуси и а, все, что инновационно, что новое, что немножко, ну, я бы не сказала сумасшедшего, ну что вот выходит из рамки, да, то есть think out of the box, это им это страшно интересно и они готовы на это работать, потому что все, что они пробовали, вот никогда не, не, не сработало, если если просто смотреть на реальности, вот и, например. То есть, во-первых, это, конечно, не позволить моей рекомендации им, да, это не позволит Беларуси попасть под, ну, международного общества, да, и стать второстепенной проблему из-за того, что есть в регионе другие, ну, яркие проблемы, в том числе и ситуации с правами человека в Украине но э, это вопрос, э, конечно, работать на, э, на э, для accountability, то есть э, э, эти механизмы э, от, от, э, ответственности, сори, э, как это, Вадим, помоги, пожалуйста. Э, э, э, ответственности. Ответственность. Да, чтобы помочь людям искать, ну за границу, если, если это возможно для в тех странах, которые принимают принцип универсальной юрисдикции, но и в качестве, и, и то есть вот для этого надо, чтобы правительства поддерживали, работу вот их, ну, работников вот их трибуналов. То есть я имею в виду, что, ну, конечно, в демократических странах исполнительная власть не должен вмешиваться в работу юстиции, это, это, это естественно, но они могут, они должны дать им возможность работать. И если иметь в виду, что в большинстве наших демократических странах юрисдикты очень медленные, да? то есть накопаются кейсы в уголовных трибуналах, в гражданских на много-много лет. И поэтому, чтобы освободить время для прокуроров, для судей, чтобы они могли заниматься вопросами нарушения прав человека в Беларуси, именно тех самых страшных как пыток, да? надо, чтобы они имели все-таки вот финансовую поддержку, материальную поддержку, чтобы стажировались, у них студенты, которые владеют русский, русский язык, и так далее. То есть надо вот иметь дальше видение о том, что эксперты по Беларуси по нарушению прав человека в Беларуси. И они, их надо больше, чем их сейчас есть, и, и надо их тоже и платить. Да? То есть я, например, вот я на волонтерском основе работаю, и страна большая, и, и нарушений множество. Так что, конечно, если бороться за юстиции для жертв нарушения прав человека в Беларуси надо тоже иметь вот достаточно материальные средства. А последнее, как практическая рекомендация, даю вот именно по этой теме вот, в изгнании очень важно позволить людям, людям воссоздать, воссоздать их сообщество. Когда потому что люди уже понимают, что может они не будут иметь шанс вернуться домой вот в ближайшее время. Два года назад было очень много, кто сказал Я переживают эти все моменты, эти все трудности за границу перед 3-4 недели и вернусь домой. Оказывается, что они должны остаться за границей гораздо дольше, чем они планировали. Есть, как Олег говорил, еще те, которые вообще уже видят их будущее только за границу. И это, мне кажется, потеря, опять же, для будущей страны. Но... Тем не, тем не менее, пока они в изгнании, люди испытывают трудности, мы их упомянули. Еще есть потребность, то есть нужда существует в сфере психологической помощи, мне кажется, особенно для правозащитников, для самих правозащитников, потому что они уже столько лет работают в очень тяжелых обстоятельствах. В Беларуси сейчас за границу, если еще вот два раза да, должны были релокализироваться, если были в Украине, например, и они на на на краю нервный сбрейкдаун да уже столько столько делали столько испытывали неприятного что вот и надо you have to help the ones who help это, это важно. И опять же, это значит, что надо инвестировать уже сейчас в а, тренировки э, русскоязычных э, психологов, психиатров и так далее. И, э, если честно, в университетах в Западной Европе, например, это совершенно не приоритет. Студенты предпочитают изучать китайский язык, они а не, не русский, больше не, нет такой, такой интерес к, к, этой, к этому языку. И чтобы воссоздать Сообщество в эмиграции, в изгнании, мне кажется, очень важно еще опираться на творческие силы страны, те, которые в изгнании, я имею в виду деятели культуры, музыканты, писатели и так далее. И для этого тоже важно ну, поддержать, мне кажется, белорусскоязычную культуру, и литературу, и э, театр, и так далее, потому что э, испытывала, э, эта часть культуры белорусской язычной испытывала уже дискрим... дискриминацию в своей стране, а вот в изгнании есть, э, ну, как не цинично, есть э, возможность больше развиваться, чем э, дома. И э, поэтому э, даже среди э, выводов э, тех... Э, разговоров, которые мы имели для подготовки доклада с, с людьми, которые сейчас в изгнании, в том числе и в Грузии, слышали такая, такая забота от некоторых людей, которые ну, думают или, или знают, что они, их, их грозят преследование по статьям по экстремизму. Они боятся, они переживают, что вот к ним, то есть к родителям, например, если они были прописаны у родителей, Придут э, КГБ, Губопик, Юнэймед, делают обыск и найдут у родителей, у родственников э, литературу, которая, которая сейчас находится, тем временем, вот стала добавлена в этот список экстремистской литературы. И что у них будут проблемы, то есть речь идет о людей, которые, ну, может быть, там 70 лет, 80 лет. Да, им. И, конечно, никто не хочет, чтобы вот, то есть люди живут в вот думая об этом, что может случиться из-за меня, из-за э, мо моих книг на белорусском языке, э, экстремистские книги э, э, у, у моих родителей. И поэтому я делаю вот такую э, оригинальную рекомендацию. и Мне кажется, некоторые их э, послушали, что э, вот есть, два, есть, может быть, Возможность экспортировать хотя бы временно эту литературу по загранице Беларуси, чтобы доставить для библиотеки, например, для, для, для беларусов, которые живут за границей, и чтобы защитить эту литературу от уничтожения, потому что, мне кажется, что если обыски придет к тому, что чтобы там, они из, из, из, изнимают вот, вот эти книги, наверное, их тоже и сжигает к сожалению. И чтобы это не будет еще и показатель, который может служить для преследования тех, которые остались в стране. Вот такие рекомендации. Спасибо большое, Наис. Я как культуролог не могу не поддержать горячо последние рекомендации. В тоже, да, это часто теряется на фоне общих ужасов, в конце концов, где-то было русскоязычные книжки, когда идет война, но как бы, да, когда, когда книги признаются экстремистскими и сжигают дома, это все, несомненно, требует, требует защиты, и это очень важно. Что, Екатерина, тогда только попрошу продолжить и добавить, что можно посоветовать всем тем, кто, в общем, в принципе, готов слушать советы. Вот в этом и ключ. Посоветовать в контексте соблюдения обязательств по правам человека можно только одно. Соблюдайте свои обязательства по правам человека. И вот именно те, кто готов, как вы сказали, Вадим. Потому что я вернусь к началу, да, в то, что я говорила в самом начале. Такие советы не работают с белорусским правительством, не потому что это советы плохие, а потому что правительство неэффективное. Поэтому, когда мы разговариваем с государством, у которого это, как я уже сказала, да, эти ценности не просто декларируемые, а они реально, это правовое государство, и на, на, на этих ценностях строится и внешняя политика, и внутренняя, и они постоянно утверждают это, ну, значит, это должен быть один из главных аргументов на столе на любом уровне. Потому что в основном, опять же повторюсь, я слышу аргументацию в контексте там, дискриминации да, белорусов, там, ну, отличается белорусов от русских, там, еще что-то, но очень много таких эмоциональных и политических аргументов, они тоже должны да, быть, э, но э, это там так называемая policy arguments, они должны быть, но не надо забывать и вообще в первую очередь, есть аргумент, у вас есть обязательства, вы должны их соблюдать. На каждом уровне. Диаспора ли общается с местным чиновником? Кабинет ли говорит с правительством? На каждом уровне просто не нужно забывать вкручивать этот аргумент. Да, спасибо большое. В общем, именно с этим посылом на сегодняшний дискуссии это и ведется. Так что, да, мы не могу не поддержать. Оля? А, а, ну, давайте как бы логично. Да? Любое государство, прежде всего, заботится о своих гражданах. Это как бы понятно, это ну, функция государства. Но если при этом государство нарушает права других граждан, то есть граждан другой страны, это нарушение прав человека. Вот. И, соответственно, если на территории другой страны нарушаются права других граждан, то есть основания для того, чтобы в рамках международных всяких механизмов государство сказали, а я, я, я вы нарушаете права человека. Но опять-таки есть но. Для того, чтобы государство знало что на ее территории нарушаются права человека, государ... ну, есть государство должно об этом получать информацию. То есть государство не занимается тем, что оно постоянно следит, нарушаются ли права белорусов, либо не нарушаются, нарушаются ли права, либо не нарушаются. Да, это в принципе функция государства. Но прежде всего это функция, в том числе нас, как правозащитных организаций. Это функция граждан получить эту информацию, то о чем я говорила в советах, что права нарушаются. И только тогда, если вот это, если вот это информирование, причем аргументирование на информирование, не просто да, меня там бьют, а, или мне не открываются счета. Мы-то знаем, да, мы знаем, например, что там есть проблема с открытием счетов, белорусов, например, там, в странах или функционирования Мы знаем, что есть проблема, например, с получением бизнеса. Откуда должно это знать государство? Ниоткуда. Если мы его аргументированно не проинформируем, Соответственно, наша задача, Наша задача, я буду исходить из нашей задачи, потому что мы ну, должны, это хорошо, но у нас тоже есть задача по этому поводу. Вот, соответственно, мы должны информировать государство о том, что происходит. И если государство не реагирует на это, мы как граждане, проживающие на территории государства, где мы имеем права как права человека, можем использовать международный механизм, о котором говорила Екатерина в предыдущей части. Мы можем обращаться в спецпроцедуры, можем обращаться в судебные, судебные, и так далее. Вот. Это первое. А, то есть, если государство игнорирует проблему, соответственно, надо ее решать. Второе. Иногда государство просто должно не вмешиваться в реализацию каких-то прав. То есть, тут надо опять-таки понимать, что мы на территории другой страны можем реализовать свои права. И для того, чтобы донести информацию, эти права иногда часто надо реализовать. Такие права, например, свобода собраний. Да, выйти на улицу, показать, мы белорусы, у нас есть какие-то проблемы, да, мы вот, или мы за это. Потом, свобода выражения мнений. То есть, э, сколько в открытых источниках, в средствах массовой информации, в публикациях о проблемах белорусов? Ну, мало. Возможно, это не, не интересует, не надо заинтересовать и так далее. Но государство должно просто, если государство вмешивается в реализацию этих прав... Соответственно, она не должна, соответственно, приступаем к пункту 1, говоря о том, что государство не должно вмешиваться. Вот. И я бы еще, учитывая, что у нас совсем мало времени, хотелось бы подслушать вопрос в аудитории, сказал бы еще одну такую вещь, что я бы отдельно выделяла бы, что должно делать государство по отношению к Беларуси, то есть страной релокации. А вот тут, мне кажется, должно. То есть все государства, на территории которых оказались белорусы, не оказались белорусы. Дело в том, что та ситуация, которая происходит в наруш... Беларуси, не есть страна, которая есть изолирована. Беларусь на... находится среди других стран. И те нарушения прав человека, которые происходят в Беларуси, они э, тоже не являются изолированы. То есть эти нарушения, эта ситуация, которая происходит сейчас в Беларуси, она может анексизироваться на, на другие страны. И когда государство замалчивает все проблемы прав человека, которые есть в другой стране, государство потом становится тоже наказательным обязательством в сфере прав человека. Поэтому государства не должны замалчивать все проблемы прав человека, которые происходят в других странах. Вот. Ну вот, спасибо большое. Действительно, хоть мы и да, фокусом нашей дискуссии сегодня на том, чего не только Беларусь должна сами это делать, но и как раз, да, про защиту их прав в странах других. Но, да, про реализацию своих прав и то, что, в общем, да, право на свободу собраний, которые мы, с одной стороны, вроде бы за него там в Беларуси боремся, а с другой стороны, как-то на ну, белорусы, может быть, настолько отвыкли, что совершенно нормально выйти и устроить в центре столицы любого государства, не только своего, э, митинг э, в защиту своих прав, что это вообще нормальная мера, и совсем не значит, что нас всех после этого этом, да и забьют, и депортируют. Нет, вообще совершенно нормальное действие, у него нет ничего плохого и неправильного. Uh, да, Ольга сейчас, Ольга сейчас хорошо напомнила про то, что у нас будет возможность задать свои вопросы uh, и что-то обсудить. Uh, поэтому uh, всем призываю, кто хотел бы задать вопросы, над ними подумать. Uh, можно uh, для получения анонимности написать в чат, uh, мы тогда с Антоном это прочитаем, uh, или подключиться и задать самим, поднимать руку. Вот. И прежде чем мы к этому перейдем, я, собственно, передаю слово Олегу. Олег, какие еще можно добавить тут рекомендации? Кому-нибудь, кроме Беларуси и тех, кто и не собирался ничего соблюдать. Спасибо. Действительно, согласен с коллегами о том, что с к правам человека, как абсолютно правильно сказала Екатерина, Нужно от тех государственных территорий, которые сейчас находятся в Беларуси, нужно требовать соблюдения прав человека и, конечно же, не допускать проявления дискриминации, и если такие проявления имеются, их пресекать, и тем самым соблюдать, собственно, свои обязательства в области прав человека. Это абсолютно слушная, как-то сказать, ну, важная рекомендация, которая даже может быть универсальна. Здесь также по поводу рекомендаций другим государствам я бы все-таки, наверное, сказал, что у большинства стран, на территории которых сейчас находятся белорусские граждане, все-таки были программы поддержки гражданского общества Беларуси, поддержки там культурных каких-то инициатив, целого ряда других программ на самом деле хватало. И вот сохранять, а лучше повышать тот уровень поддержки с учетом особенностей многих инициатив белорусских, которые были вынуждены, вынуждены были выехать, вот сохранение этой поддержки ⁇ это та рекомендация, которую мы ну, даем, и, в принципе, даже в двусторонних коммуникациях с представителями многих государств мы это озвучиваем согласен абсолютно с Ольгой, что рекомендация, поскольку права человека универсальны и государства не только те, где сейчас находятся белорусы, но и там другие страны, они тоже являются участниками этих международных механизмов, многосторонних, многосторонних международных механизмов. И в принципе рекомендация требовать от властей Беларуси выполнения своих обязательств в области прав человека, освобождение политзаключенных, прекращение репрессий, прекращение там, иных противоправных действий, которые сотрудники государственных э, различных институтов белорусских допускают. Вот это тоже в, что называется, под силу представителей иностранных государств. И такая, наверное, короткая рекомендация, которая, может быть, не звучала, это действительно заниматься мониторингом в том числе своих, Институтов в плане того, как они работают, например, с миграционными вопросами, с вопросами легализации, потому что в случае, когда из-за увеличившегося наплыва беженцев и мигрантов из Украины значительно выросла нагрузка на миграционные службы государств, то, условно говоря, по абсолютно не по вине белорусов много мы фиксировали кейс, ну, не но немного на ними были, когда из-за длительности рассмотрения документов, вот этой бюрократической процедуры рассмотрения статусов, многие белорусские мои коллеги, они определенный период вынуждены были жить, скажем так, в немножечко нелегальном статусе, когда абсолютно из-за длительности рассмотрения документов сроки заканчивались и человек был ограничен там в праве перемещения и не имел легального статуса. Это на самом деле тоже нужно отметить, что большинство это делает Здесь Литва в марте этого года, март-февраль этого года, она значительно увеличила и количество сотрудников миграционных служб, и увеличила, ввела дополнительные подразделения миграционной службы. Примерно такой же процесс происходил в Польше из того, что мы видим. То есть даже без нашего какого-то влияние на власти этих стран, власти сами справляются эффективно своими обязательствами, и в том числе вот эти институты держат. И здесь еще вспомнил, для меня тоже по, по опыту работы, впервые, наверное, за много-много лет обращений к белорусским властям с законодательной инициативой. Удалось достучаться до Сейма Польши, когда коалиция белорусских организаций раскритиковала тот закон, ну, все изменения в законодательство о миграционных процедурах, когда статус беженца с Украины не предусматривал поначалу, ну, скажем так, мало предусматривал статуса граждан третьих стран, которые бежали из Украины с началом войны. И, в принципе, вот я помню эту коалицию, помню наше обращение всем и на удивление голосование, ну, конечно, не только наша нашей коалиции, там политическая оппозиция в Польше тоже свои изменения внесла, но вот добиться рассмотрения таких изменений на законодательном уровне, это тоже было показательно. Это тоже, наверное, можно трансформировать в рекомендацию вот, прислушиваться к тем инициативам, к тем советам, к тем просьбам, которые есть вот нашего сообщества на территории их стран нахождения. Спасибо. Да, спасибо, Олег. Действительно, постоянно сталкиваюсь сталкиваются с ситуацией, когда кто-то рассказывает Да, вот я в Польше, я не могу приехать там даже в соседнюю страну, потому что я там оформляю документы. Я там то и все, и то же самое в Литве, да, и в других странах. И в общем, да, я как-то не задумался, задумался об этом с точки зрения того, что мы вообще-то нарушение прав человека на свободу перемещения. Люди, вроде бы, не совершали никаких преступлений, но по сути оказываются под ограничением, насколько далеко они могут подойти от дома в какой-то стране. Понятно, почему. Действительно, это понятная причина, но так себе. Я вижу, вижу в чате комментарии от Татьяны. Татьяна, может быть, вы могли бы подключиться и тоже нам их озвучить, тоже бы это обсудили? Или в чате оставим? Нет, там просто был такой небольшой комментарий. Ну, если Татьяна хочет озвучить, то просто... Такой, как бы, мы там уже разобрались. Это технический комментарий, он не имеет, ну, его нет, нет смысла содержательно обсуждать. Окей, ну, просто да, может быть, тоже потом зрителям было бы интересно. Если нет, окей. Хорошо, тогда Татьяна, может, у вас или у кого-то еще из наших участников есть какие-то вопросы, комментарии и желание что-то э, кратко-емкое, но очень содержательно дополнить по тем вопросам, которые мы сегодня обсуждали? Если у кого-то есть так, что-то такое, это был бы самый подходящий момент. Это сделать. Или если нет, то мы сможем завершить до того, как пройдут два часа, и это тоже уже будет достижение. Это тоже немало. Это правда. Что ж, если пока нет, тогда в таком случае я хотел бы еще раз очень поблагодарить всех тех, кто в нашей дискуссии участвовал. поблагодарить всех правозащитников за их работу, которая, несомненно, важна. Я тут присоединяюсь к тому большинству белору белорусов, которые э, в логических опросах отвечают, что доверяют независимым правозащитникам больше, вообще, чем кому-либо среди акторов в белорусском обществе. Я это поддерживаю тоже всеми правозащитниками. Во всякого сомнения восхищаюсь и всем мы правозащитникам. Э, и отдельно поблагодарить Анаис и за доклад, и за всю работу, потому что когда вот контекстам тоже другого мероприятия, я понял, что уже часто так фоном воспринимаю она есть как белорусскую правозащитницу, занимается белорусскую, потому что, в общем, она иск как, бы, как бы не белорусская, и много чем могла бы заняться, а занимается нами и очень помогает реализовать одну из рекомендаций, о которой мы сегодня говорили, собственно, обращаясь внимание на права белорусов, на их нарушения, потому что, конечно, если мы об этом не будем говорить, причем не только эмоционально, а юридически, аргументированно, и в той форме, в какой это видят другие государства, правительства, чиновники, то, конечно, тогда ситуация точно очень маловероятна, что будет сдвигаться к лучшему. Хотя, вот как э, Олег приводил примеры, что бывают ситуации, когда, в общем, страны и сами столь эффективны, что могут заметить некоторые свои проблемы и сами их решить, но никогда не бесполезно нам тоже следить и руку на пульсе держать и рекомендации давать. Поэтому... Еще раз всем большое спасибо и за сегодняшнюю дискуссию, и за вашу важную работу. И до новых встреч на дискуссиях Экспертно-аналитического клуба. Спасибо. Спасибо. Спасибо. спасибо. Да, коллеги, спасибо большое за дискуссию. Было да. интересно. У меня сама была интересна. И мне содержательно, по-моему, получилось. Весьма, я бы сказал. Я как представитель другой страны, мне было очень интересно послушать и сравнивать информацию. Вот, дякую вам так само. Да, что ставите сюда так, ну все, все до побачення. До побачення.